Что, в коробочку к вам рассаду посадим? На срём. блядь? А чё, знаешь, как мне красиво смотрится? почтовый ящик хорошо влезет. Ну, на он почтовый ящик. А -а -а. Свадебный подарок? Да, это жёстко.